Слышь, Саш? Ч Люд? Ну, скоро же новый год. Ну. А мы даже елку не купили. Ну да. Может, пойдем купим елку. Ну, или давай сосну. Ну хорошо, давай, а потом елку купим.